Так, вроде падения никакого не произошло, дамы и господа, значит, смотрим. Значит, смотрим вторую карту, карта нюк Если сейчас команда Бухара-1 выиграет эту карту, мы с вами отправляемся смотреть карту Инферно. Если нет, ну, значит, нет. Значит, мы с вами отправляемся смотреть самарканд э и Корши 2. А вот будет это, не будет это, я не знаю. Кто победил Нукус против Самарканд? Я не видел третьей карты. Нура или Дура. Не знаю, куда правильно ставить удавле... ударение. Простите, пожалуйста. Э -э ну, победил Самарканд со счетом 2-1. Третьей карты просто нет, она не записалась. Ее, к сожалению, посмотреть невозможно. Ташкент, к слову сказать, начинают в атаке. Ну, ребята здесь не делали никаких ренеймов. Все остались при своих никах. Поэтому... Представлять по-новой, я думаю, нет смысла их. Бухара один сдают позиции, причем сдают очень-очень и -очень уверенно около Прикопа и Нарко по фрагу. И мы получаем с вами, дорогие мои друзья, 1-0. И в рамках этих 1-0 Ташкент выигрывают первый раунд. Напомню, напомню, карта Трейн завершилась со счетом 19-16 победой команды Ташкент. Было очень непросто, конечно, борьба была прям вот не на жизнь, а на смерть. Но все-таки более выдержанными, так скажем, остались ребята из команды Ташкент. Да почему выдержанные? Потому что это овертаймы, на овертаймах, как правило, ребята... Играют уже, ну, послабее, чем в основное время, потому что начинают уставать. И моральное давление создается такое достаточно серьезное на игроков. Ну, сейчас вы сами свидетели э, тому, что происходит. У, у нас игроки атаки спокойненько как к себе домой заходят на точку. С двумя потерями выигрывают раунд и счет 2-0 в пользу Ташкента. Саш, помнишь команду Легион? Седнес, Бойко, Флэш, Винтик. А команду Легион помню, а вот а... никнеймы уже нет, к сожалению. Так мило и приятно, в первую очередь, конечно же, почетно. Даже не знаю, что искать. Благодарю вас, но какой с меня модератор. Вы можете... Uh, не выполнять, по сути, если хотите, ваши модераторские обязанности Это просто вам от меня большое спасибо за вашу активность В первую очередь адекватность И... Ну, просто Ну, и просто <laughs> Вот так, короче говоря Но, Ну, желательно, конечно, все-таки по возможности модерировать, да, чтобы там, не, дай бог, никто никого не оскорблял И не спойлерил, само собой Теперь у вас есть замечательная кнопочка «Дать мут» и «Дать бан». Между прочим, ташкенцы вот уже в этом раунде играют не настолько уверенно. Два в одного всего-то навсего ситуация. Но с установленной бомбой на точке А спида уже сделать ничего не сможет. Тут очевидно, конечно, раунд закончится поражением. Ну, нарк, возможно, сейчас погибнет. <сиф> Нет! На удивление, но нарк выжил. 28 хп осталось после встречи с соперником, и это 3-0. Также не будем забывать стороны и приоритеты этих сторон. Сильной стороной является оборона, и Бухара в данный момент играет в сильной стороне. Им это и на руку, и нет одновременно, потому что вторая половина, когда если у них не зайдет первая, а пока она у них не заходит, им нужно будет камбэчить и камбэчить за слабую сторону всегда будет сложнее. В общем-то... Но, однако, правда, Ташкент сумели закомбечить за слабую сторону, что говорит в очередной раз о вариативности. Но сейчас ситуация 3 в 5, хилфигер, басоночки и спидо остаются втроем против пятерых. И, конечно, тут будет, ну, мягко говоря, проблематично выиграть этот раунд. Бомба установлена, установлена она на точке, а спидо пытается прострелить оппонентов. Карта нюк позволяет это делать, поэтому этим обязательно нужно пользоваться. Ну, затишье, затишье перед бурей, 4 в 3 Кстати, кстати, полиграф, я видел, вы здесь находитесь Уж раз уж вы попали в топ-30 донатеров, хочу вас спросить Может быть вам, ну, нужна модерка, как бы, да? То есть, ну, как известно, я топ-30 донатеров Всегда предлагаю модерку, если вы имеете желание Я выдам вам ключик к вашему никнейму, и он у вас станет синеньким Засейвились все игроки одной команды и все игроки другой команды Но при этом сейве, конечно, есть победитель в раунде, как всегда И этим победителем в данный, в данный отрезок времени становится Ташкент Ну и типа пока что для Бухары все становится припечально на самом-то деле Хотелось бы видеть чуть более равный Counter-Strike Ну, конечно, да тот скажет, что типа оценивать команду по первым четырем раундам это не камельфо. Я с вами соглажусь, Тем более, вы видите, на пятом раунде вроде бы как открывается второе дыхание. Нарко не перестреливает Хилфигера. И по результату ни одного минуса ташкентцы-то до сих пор так и не оформили. 5 в 2 пока ситуация. Да, очень сильно избит. Деша очень сильно избит хилфигер Но они по-прежнему живы И это представляет куда большую угрозу Но спаун, очевидно, что, наверное, на желтом есть соперник Спаун это понял И забрал хилфигера Подождал так немножечко из мейна оппонента Не дождался Ну, дверями внутри шумит карик Колсти. Стизи при этом ставит уже бомбу, спаун прикрывает, забирает дешу, бомба успевает быть поставлена, спаун, минус басоночки, своп девайса, перестреливает спиду, один на один остается дым, и соперник из каналки вылезает, это карик, хитроумный карик оказался непредсказуемым. Но, черт возьми, спаун пытался. Спаун пытался, потел, немножечко не получилось. Надо признать, что раунд и так был очень тяжелый. И мне кажется, что ташкентцы вы... извлекли из этого раунда максимум того, что могли извлечь. Хотя... Хотя при этом надо понимать, что у Бухара один, ну, даже не у всех игроков девайсы были. Можете мне дать модерку, было бы круто, Киро. Могу дать модерку. Попадаете либо в топ-30 донатеров, либо приходите на трансляции на протяжении года-полутора. Тогда мы с вами поговорим об этом вопросе. Спидо. Промах. Промах досадный на самом деле, потому что этот минус в теории позволил бы получить полный контроль над позицией на улице э, от... Команды Бухара один. Ну а теперь ташкентцы по-прежнему имеют достаточно неплохие возможности давить через улицу и занимать хоть точку Б, хоть точку А. Ну тут уж как раз, э, что им больше захочется, то и займут. Спаун минус хилфигер, но и уже один минус был сделан по Ташкенцам, Он сейчас, кстати, прилетел второй. Размен, дорогие мои друзья, сейчас произошел. Я не понял даже, где произошел размен, но спаун остался в гордом одиночестве. Что такое модерк, Сань? Ну... У вас станет синий никнейм Рядом с никнеймом появится гаечный ключ Появится возможность банить людей в чате Появится возможность давать пятиминутный минутный мут Игрокам Ну и так вообще просто тип. Я не знаю, почему-то многие просят модерку, не, -не, не знаю для каких целей Зря спаун на самом деле включил фонарик <сделить> палец сам себя прям очень-очень жестко Спаун минус спидо и в затылок одеши при неприятнейший момент. Дамы и господа, при неприятнейший. Ну там, в любом случае, 3 секунды до конца раунда оставалось. Опять-таки, ситуация не сильно спасаемая. Это сейчас что? Ничего себе, Радо. Спасибо вам большое. Вот это да, вот это очень неожиданно. От души благодарю вас. Жму вашу руку. Крепкую, мужскую, человеческую ключевой момент. Очень человечный поступок. Благодарю вас. Очень благодарю. Ну, вы прямо это. Я аж немножко даже до речь потерял. Спасибо большое. Тут просто как бы на секундочку так... Ну ладно, не буду озвучивать или буду, не знаю. Короче, от Родо прилетел донат, но ну, нужно все-таки, наверное, озвучить в размере 2000 рублей. Обнял. Обнял, приподнял, как скажет Витя, как всегда. Три в три. Я, кстати, на канале уже больше года. Буш, да? Действительно? Спаун такой идет, там голова Карик торчит. Эх, Карик знал бы, что шапка такая высокая, наверняка бы не одевал ее. Минус от спида. Ситуация 2 в 2. Колстизи и Симпл остались против басона. И Спидо открывается слишком широко. Мог бы выиграть, кстати, перестрелку, если бы выходил не так далеко. У басоночки 17% лайфбара. Что как бы, опять-таки, даже не говорит, а кричит нам о том, что навряд ли он пойдет выбивать. Ну, не та ситуация, при которой здесь нужно думать о ретейке. Здесь нужно думать о спасении снайперской винтовки. Ну, и самого себя. Потому что наверняка есть армор который тоже не мешало бы засейвить Ну и просто, в принципе, а что там делать С одной снайперской винтовкой Лично для меня вопрос огромный Думаю Тут как бы ответ очень простой На самом деле Можно пойти выбить, но цена Этой попытки может быть слишком непосильная Для команды Бухара-1 В любом случае Так и так будет нужно может, в шлемы бухарцев приклеили магниты? Ну, а почему бы и нет? Вполне себе, возможно. Вполне себе, хитрые ташкенцы перекуре подклеили магнитики к своим оппонентам, и теперь пули летят четко в голову. По-другому не может быть, пули примагничивают. Я, кстати, постоянно, мне кажется, когда играл в 1.6, всегда играл с этими магнитами. Меня, если убивают, то постоянно в голову. Наверное, 90% моих смертей это смерти от хедшотов. Ну, экономические, частично экономические... Форс, давайте назовем это так. У кого-то были автоматы, кто-то был с пистолетами. Но ташкенцы такие раунды, по идее, выигрывать умеют. Ну, конечно, справедливости ради далеко не всегда, но пытаются, пытаются, да. Пусть не покупают шлемы, только броню. Кстати, какой лайфхак от Виктора? Виктор, Витя. Вы очень умны Саня, сколько ты в месяц зарабатываешь только от Ютуба, кроме донатов? И не могу сказать а... Озот, не могу сказать Это не относится никак к трансляции сегодняшней Вы можете назвать цифру, как обычно я это делаю С Спросите, например, вот, вот столько, я вам скажу больше или меньше но точные цифры не могу говорить. Да и тем более точные цифры постоянно разнятся от месяца к месяцу. Нет такого понятия, какая-то фиксированная прибыль на Ютубе. Месяц густо, месяц пусто. Есть средние цифры. Спаун забирает Хилфигер и минус от Карика. Но здесь, кстати, снова очередной форс С калашом, который уже выбит у Карика в руках. Ну а дальше. Басоночки, спидо. Ну вот. По соночке отыгрался, увы. Сто тысяч долларов? Вы что, буш? Конечно, меньше. Вы что? Серьезно, сто тысяч долларов. Было бы здорово. Так, ну отвечаю на вопрос Озода. 2000 долларов спрашивает Азот. Нет, Азот, меньше. 3 в 3 ситуация. На раскидочке поперли. Поп... Па-па-па-пар, Мне непонятно, на самом деле, почему раунд строится именно так. Почему спидо, Басоночки, вот хилфигер, да? Почему они вообще пришли к своим соперникам чуть ли не под респаун? И сидят здесь, устраивают какие-то перестрелки. Мне кажется, что оборона должна сидеть по позициям. И как-то на этих позициях что-то держать. Но вот здесь явно не выглядит как то, что что-то кто-то держит. Тут бухарцы просто пришли и ташкенцев наказали, прям не выходя из дома, как говорится. 6-3. Жестко. Огромная куча флешек. Вы сейчас слышали это? Там просто, я думал, сейчас все взорвется. Ну, в смысле, у меня компьютер разорвет просто от вот этого. Пиу-пиу-пиу. Да вы чего, гайс? Ну серьезно, что ли, полиграф? Ну, я аж простите, простите, отвлекся вообще прям дико-дико отвлекся. Полиграф тысячи рублей. Александр, благодарю за стримы. Был за рулем, ехал, смотрел. Полиграф вас тоже обнял, приподнял. Вы, вы очень крутой. Вы, вы, вот честно, вы очень крутой. А, а, а, Модерку-то я вот вам предлагал. Вы я не знаю, вот вот мне не ответили, она вам нужна дать вам модерку или не нужно? Зачем чужие деньги считать, не понимаю. Камилбек, я тоже не понимаю, это очень странно. <смех> Батл донатов точно, кто больше, да? <смех> Один-две закинул, второй две пятьсот. А, кто больше? Басоночки и Деша. Расстрелы, расстрелы. Простите, я забыл прибавить команде Бухара один. Все, ребятушки, давайте чуть-чуть сейчас сосредоточимся на комментировании, а то донат, донатами это все, конечно, очень хорошо. Но, но, но, колд Стизи! Божечки мои, вот это да! Вот это вот это да! Код Стизи неплохо поборолся с Глаком. Вот знаете, есть модератор такой на канале. Юра Кот. А вот он тоже в свое время с Глаком такие штуки делал, и поэтому это, можно так сказать, минусы в стиле Юрки. Юра, отсылочка к тебе. Тебя сегодня нет на трансляции, но отсылочки к тебе все равно есть. 6-5. Под больше, так скажем, середину первой половины. Как-то странно это звучит, но тем не менее. Бухарцы заиграли. Отдали 6 раундов, и потом подумали. Ну, пора, б, наверное, нам какие-то раунды где-то все-таки выигрывать. Карика Хилфигер со спидо остались втроем. Нарко сейчас погиб. Ой, какая хаешечка-то прилетела. Знатная. 36 хп у колстизи. Еще одна такая хае, и до свидания. Ну, вот хае залетела за спину, повезло. Повезло. Колстизи успевает забрать спидо. Карик минус колстизи. Карик. Слушай, ну, хп и времени, к сожалению, у карика уже не остается. Но карик, черт возьми, хорош, конечно. Сделал два минуса. И, увы, и ах. 7-5. А если 100 тысяч долларов, Саня, наверное, комментировал бы уже Лигу Чемпионов, что я искренне... Желаю. Я бы комментировал на самом деле все. Я просто люблю, мне нравится сама по себе вот эта вот штука, да? То есть сам, сама по себе... Весь процесс комментирования, да? Поэтому я бы, если даже и 100 тысяч долларов зарабатывал, продолжил бы CS1.6 комментировать. Деша. Два минуса, минус от Нарко и Колстизи. С численным перевесом ташкенцы, по сути, прорывают позиции под точкой Б, но останутся они на них или нет, это вопрос. Потому что, ну, тут можно через каналки смело попробовать уйти на точку А, но нет. Ташкенцы не выдумывают велосипеды, просто остаются на точке Б с поставленной бомбой. Спидо с Басоном остаются вдвоем. И я думаю, наверное, надо сейвить вообще. Вообще, наверное, надо сейвить. Дефьюз китов ни у кого нет. За 14 секунд нужно расстрелять 3 соперника и разминировать бомбу. Уже за 10, кстати, секунд. Ну, минус спаун. Ну, не более чем такой. Знаете, просто это вредный минус. Он никакой смысловой нагрузки не несет. Просто типа, мы раунд не можем выиграть. Ну, хотя бы тебя убьем. Вот именно так сейчас это и выглядело. Ну а победа в первой половине достается команде из Ташкента. И для них это, безусловно, успех в какой-то степени. Потому что они выиграли первую половину, находясь в слабой стороне. Результат хороший. Это ты добавляешь баллы командам? Да, конечно, я вручную. Каждый выигранный раунд. Саня, ты какого города? Я Особнинска. Город мирного атома и первый Наукоград. Ну что, точку А или же все-таки нет? Что хотят прощупать? Игроки атаки в этом раунде, очевидно, точка А. Кстати, сплит очень жесткий, между прочим, сейчас разыгрывает. Самую жесткую вариацию зачем? <связь> зачем такой спрей он сейчас? Был по, по девятке, просто там по всей крыше прошлись пули. Но, естественно, ни одна не долетела туда, куда нужно было. Ну, конечно, в такой позиции лучше было не спрейить. Так вот, о чем я говорил. Ситуация такая, что самый жесткий вариант развития атаки на точку А сейчас выбрали игроки атаки ташкентцы. А, то есть это занятие улицы, занятие скрипа, занятие желтого. И почему он самый жесткий, спросите вы. Ну, во-первых, игрокам обороны будет тяжелее а, принимать его, да, потому что по всем фронтам идут оппоненты. Но при этом и ташкенцам будет тяжелее выходить, потому что одно дело, когда вы выходите втроем, вас тяжелее забирать, потому что в, в секунду времени можете наносить гораздо больше урона. На ну, а другое дело, когда, например, два игрока играют с улицы. Один из скрипа и один... И два оставшихся из э, будки играют Ну, соответственно, с будки вдвоем выходить прикольно, но выходить прикольно с разменом А кто будет из скрипа выходить с разменом? Вот такой вопрос Ну вот здесь, как бы, ответа нет Раунд не был выигран, и в результате мы сейчас можем, кстати, упереться опять в очередные 8-7 Если, конечно, бухара один сейчас выиграют раунд Потому что могут и не выиграть все-таки Деша! Басоны и Деша. Что-то ну много, короче, много минусов. Еще один от Карика. Нарко последний. А у Нарка снайперская винтовка. Поверю в то, что Нарка может вытащить, если сейчас пункт номер один он сделает минус по девятке, ну или куда-нибудь минус со снайперской винтовки. И потом выбросит ее, взяв автомат Калашникова. А в таком случае я поверю, что он может быть и, и да, а может быть и нет. Да, кстати, статистика. Пау-пау-пау. Радо, увидел. Увидел от вас сообщение. Остатка быстренькая. Пынь-пынь-пынь. Посмотрели. Запомнили. Заскриншотили. Саня, ты играешь в Clash of Clans? Нет, не играю. Деша минус Нарко. И это все-таки 8-7, дорогие друзья. Именно так закончилась первая половина на первой карте. И на второй карте заканчивается она с точно таким же счетом. Ташкент выигрывает 8-7. Но нюанс. Нюанс, а, Потому что команда Бухара-1 а, в предыдущий раз взяла 7 раундов за слабую сторону, а теперь 7 раундов за сильную. И куда? Но это не лайф, дамы и господа. да Нет одного игрока у Бухары-1. Поэтому пока у меня появляется есть время почитать, почитать чатик. Александр... Александр, добрый вам вечер. Подскажи, пожалуйста, счет по картам. Черномор... Счет по картам 1-0. Команда «Ташкент» выиграла первую карту со счетом 19-16. Первой картой была карта «Трейн». Почему «Новои» не участвуют? Ну, это, наверное, надо вопрос команде «Новои» задать все-таки. «Ташкенте больше населения или фанатов больше, чем «Бухары»»? Но это, видимо, имеется в виду вопрос. У Хасана такой возник из-за голосов, да? 252 голоса, и из них 60% за Ташкент. Ну, может быть, просто Ташкенцев больше поддерживают. Например, ребята из э, другого города имеют возможность, э, так скажем, отдать свой голос ну, за Ташкент. да. Например, те же самые, допустим, самарканцы могут прийти и проголосовать за Ташкент. Оп. Вот и все. Поэтому, конечно, население двух городов здесь не сильно на что-то влияет. Влияет скорее общая масса зрителей. Три минуса от команды Бухара один. Симпл. Симпл. Симпл Димпл лут чудом не разбился. Три минуса, кстати, Симпл сделал. И четвертый. Вот это нахрен, да, дамы и господа. Ташкент выигрывают просто вообще мертвячий раунд, который выиграть уже ну, точно просто был невозможно на самом-то деле. Вы видели, какой жесткий выход от Бухары проследовал? Просто пятерка, почти вся пятерка выбежала на точку. Единственное, в желтом у нас находился один игрок атаки, который погиб как раз-таки последним. Кстати, у нас переименовался тот самый вылетевший игрок. И теперь вот как его называть? Дейз? Ну, наверное, Дейз. Наверное, Дейз. Нарко. Кстати, минус по Дейзу, по тому самому Вот вылетел, вернулся и все А можете временно сделать баллы Бухары 15, потом исправить? Нет, к сожалению, Буш не могу Колд стизи Минус спидо Ну и вот Бухара разыгрывает раунд, за который я на самом деле, ну, вот, не топлю и никогда не поддерживал Медленный раунд на пистолетке, ну, на экономическом, вернее Ну, какой, как бы, толк? Где Хилфигер? Ну, по всей видимости, несложно догадаться, что Дейс это и есть тот самый Хилфигер, да? Ну, наверное, я буду называть его... я не знаю Ну, давайте, ладно, Хилфигером так и буду называть Хотя нет, Дейзом буду называть может, ему не хочется, чтобы его называли хилфигером. Все-таки же он не зря, наверное, никнейп поменял. Спаун. На ноге достаточно быстро спускается с девятки. При этом, естественно, есть уже занятые позиции. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Скрип за... за... Я не знаю, сколько. За... за две, наверное, да? За две секунды бухара один погибло при выходе. 1-7. Ну, пистолеты закончились. Наконец-то смотрим полноценный девайсный. И вот сейчас, когда у Бухара один появляются калаши с раскидками, хочется верить в то, что бухарцы не остановятся. Черномор, благодарю не за что. Всегда пожалуйста. Ну что, вот он выход. Нарку со снайперской винтовки. Минус карик. Далее череда разменов. Нарку продолжает реализовывать свою АВП. И Спида последний. А, а Спида почему без девайса? А нет, был калаш. А, видимо, в калаше, наверное, закончились патроны, да? Ну, что-то 12-7. <laughs> а, да, как-то жестко. Что-то как-то жестко. Ну, жестко в плане в том, что во второй половине пока интриги меньше, чем хотелось бы видеть. Ну, то есть Трейн был настолько интрижный, что там аж до овертаймов доиграли. А вот тут как-то не похоже на то, что могут быть оверта овертаймы, простите. Колстизи минус дейс. Карик расстрелял стенку Минус, к сожалению, через стенку дать не удалось Здарова, брат, как ты? Желаю хорошего стрима Рустам, привет тебе большой И у меня все хорошо, а как у тебя? И тебе приятного просмотра, кстати Симпл Симпл. Снова симпл. Я надеялся, что сделает хотя бы один минус около прикопа, но один сделал, кстати. Когда я переключился на симпла, как раз, ну, вот та самая классика жанра. 13-7. То ли дезмораль словили парни из Бухары, то ли атака на нюке не самая их сильная сторона. Вот тут вопрос... На которой, естественно, мы не получим, да, так скажем Хочется добавить димпл Да, прям да, у меня сразу вот эта музыка играет Вот эта вот такая, она немножко идиотская, конечно Но сразу начинает играть в голове <laughs> музыка, да, вот это Симпл димпл Около прикопа даблкил, даблкил от спауна И только Дейс а, может выиграть восьмой раунд для своей команды Что, честно сказать, конечно, мне не видится как возможный вариант развития событий. Нарко убивает последнего игрока команды Бухара 1. И счет 14-7. Комментатор. Нукус, когда играет? Ой. Вай-вай-вай, вай-вай. Уже 5 наверное, вопрос за сегодняшний день. А, касаемо, когда Нукус играет, Нукус играет в понедельник. Когда ты спрашиваешь, все хорошо. Ну, буду почаще спрашивать, чтобы у вас было почаще все хорошо. Ну, ташкентцам остается два раунда для победы. Бухарцы, как вы помните, в предыдущий раз могли взять всего-навсего один и выиграть трейн. Но не получилось сделать этого и по результату вот печально получается пока что. Потому что если ташкент выигрывает нюк, они проходят в, в финал верхней сетки. И в финале верхней сетки э, будут играть... Одну секундочку. А, нет, а хочу одну секундочку У меня нет данных с кем, кто будет играть в финале верхней сетки Пока еще рано говорить <coughs> Простите, дорогие друзья Ну вот, вроде бы власть переменилась, как говорится Да, колд стизи вместе с около прикопа Ну, вынужденные сейвы, да Вынужденные сейвы, потому что 4 в 2 Радует 14-8 Ну, может, надежда какая-то есть на камбэк еще Теплится она в сердцах э, бухарцев И вполне возможно они реализуют этот самый камбэк Но опять-таки повторюсь Чтобы сыграть карту Инферно Нужно, чтобы ташкенцы проиграли карту Нюк А для этого э, ребята из Бухары должны выиграть еще 8 раундов То есть они 8 выиграли на данный момент И еще 8 должны Всего лишь После, есть... После этого есть игра Саня? Да, есть. Следующая игра Самарканд Корши 2. Раскидочки полетели в очередной раз на точку А из желтого и из улицы, Смейна, как всегда, все по классике и э, в лучших. Традициях карты нюк. Но размены, конечно, здесь не сильно выгодны игрокам атаки. Однако Карик имеет очень хорошую позицию. Но получает по спине от Нарко. И его снайперской винтовки. Деша остается последним. Нужно забирать снайпера. Есть минус по снайперу. Один на один. С симплом. 41 хп у Симпла. И минус от Деши! Вот так. Дешка жестко обходится со своими соперниками. Бомба! Бомба не иначе. 14-9. Разница в раундах всего-то навсего 5. Почему говорю всего-то навсего? Потому что если взять, скажем, 10 раунд. И у команды Ташкент внезапно закончится экономика. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, на этом все и будет заканчиваться весьма и весьма быстро. Поэтому сейчас. Поэтому сейчас спаун не дает взять раунд. Ну, как минимум, пытается не дать. Ой-ой-ой-ой-ой. Мало того, что сделал прием скрипаток, еще и пошел на нуле одного оппонента убил. Спидо вместе с Дешей остаются в паре. Спидо убивают, Деша последний. Ну, смотрим за Дешей. Предыдущий раунд он выиграл, даже невзирая на то, что остался один против двоих. Может, и этот раунд сможет выиграть. По тем же самым соображениям. Но, правда, тогда нужно было убивать всего лишь двух соперников. А теперь-то всех пятерых. Топнул. Топнул несколько раз. Я думаю, игроки атаки должны были это дело услышать. Минус от Симпла. 15-9. Ну, матч а, Тут можно подытожить только следующее. То, что ташкенцы уже не проиграют в основное время. Но... Ну, короче, ладно. В общем, не, не будем делать какие-то поспешные выводы. Бухара там частично сами теперь без девайсов остались. Поэтому сейчас бухарцам э, сложно будет играть. В три девайса и два пистолета. Ну, надо пытаться. Нарко. Минус от снайперской винтовки. Спидо пытается отстрелить оппонента. И в результате гибнет сам. Попадает в Дейза. В Дейза нарко попадает. Но при этом погибает сам от его же собственного выстрела. Карик. Минус... Э, к сожалению, мои дорогие друзья Последний раунд мы досмотреть с вами не сумеем Да, потому что демочка закончилась А демочка закончилась И означает это, что счет 16-9 Команда из Ташкента Выигрывает в этом матче И проходят в финал Верхней сеточки, Вот так вот Ну и да, собственно Сейчас одну секундочку, ребята Подождите. Wow,